Добрый вечер, а можно вот ваш сова потревожить? Конечно, мы приносим вам. Лль. У нас группа Сарадный Союз, короче, пошля. А что еще скажешь? Ч я ещ скажу, короче, пошлят? Слушай, что вам от заразах надо, короче, идите отсюда, короче. Нет, я нихуя не начинаю, я от тебя вообще ничего не отебя, потому что хочу, чтобы ты заткнулся, вот и все. Идите нахуй отсюда! Кто мы-то? Кому? No, I know, I know. I know. Меня приписали к традиционной Отлично, мы туда и поставьте смыв в инфицированного, болтижунного врачу. Знаете, я стал врачом, потому что я ни хрена не знаю. Но вчера я хотел помогать людям. Блять, какой же я мудак. Продолжаем. Меня вызвали по Пейджеру. Не смотри на первый день, когда Карл заботится о твой Мы ждем Коктора Токса. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему этот овощ вечно пытается умереть во время моего обеда? Как мило. Да я такой. Дверь сломалась. Каждый пятый раз не раз. Может там пенис застрял? Пенис? Пенис? Почему именно пенис? Ну не знаю. Ты туда пенни засунул? Да. Нет, я тебя Серьезно. И тогда у меня открылось второе дыхание. Я слежу за тобой.